8 декабря, ровно 30 лет тому назад, три преступника собрались в Беловежье и перечеркнули волю советских граждан жить в единой стране. Имейте в виду, что референдум, который проводят граждане, не имеет срока давности. Это решение является для всех нас обязательным, и мы все будем делать для того, чтобы в новой форме мирно-демократично восстановить нашу единую и любимую Родину. Эти три преступника, собравшись в Беловежье, подписали решение, которое не имеет никакой юридической силы и не могло иметь, потому что 76% граждан официально заявили, желаем сохранить Союз Советской Социалистической Республики и жить в нашей могучей, победной и космической родине. Наша держава всегда была самой победной космической и культурной державой. Я был поражен освещению этой темы проблемы, которая прозвучала на многих телеканалах и в эфире. Те, кто сопротивлялся разрушению страны, не получили в данном случае слова. Мы подготовили свои фильмы, свои статьи и материалы. Я думаю, интернет нам поможет распространить нашу точку зрения, и она получит поддержку у нового поколения. Новое поколение желает жить в стране победительницы а не пьяниц, воров, жуликов и алкоголиков. Я больше всего возмущен тем, что Компартия РСФР официально не раз обращалась к гражданам и боролась против разрушения нашей державы. Мы опубликовали в Советской России материал пока не поздно, показывая характер, разрушительную сущность, Ельцина и всей этой пьяной и вороватой мафии. Мы опубликовали обращение непосредственно ко всей партии «Архитектур развалин». Оно обсуждалось в двородном политбюро, ломали до такой степени, что кости трещали. Затем 12 человек подписали слово к народу, за которым не ельцинская комарилья сфабриковала 10 лет тюрьмы, запретила партию нашей газеты и пыталась заткнуть рот, но возмущение было таково по всей планете, что вынуждены были нас выпустить на выборы. Мы на выборах граждан сказали, что идет не демократия, идет воровская мафия, которая будет делить страну под диктовку американских СРУшников. Прислали 60 человек господину Чубайсу и своей рукой расставляли цену собственности, которую ваши отцы и деды. Создавали, защищали, отвоевывали своей жизнью, кровью, своей волей и мужеством. Сегодня Никита Михалков прекрасно показывает Бесагонов, как продавали целые заводы с работающими в 20 тысяч человек по цене двух-трех иномарок. На мой взгляд, самая главная задача у Путина и его команды, отмечая это событие, была единственная. Честно признать, что это было преступление – честно сказать, кто этим занимался, и отмежеваться от этих лихих 90 девяностых, которые он и сам называл воровские, лихие, 90-е, тяжкие. Но, к сожалению, этого не произошло. Раз не произошло, будет очень трудно выздоравливать, трудно лечить и в политическом, и в духовном отношении страну. Как сегодня показали слушания здесь, рядом с зале мы их проводим, по проблемам борьбы с ковидом, вакцинацией, очень трудно лечить страну, которую якобы вы возглавляете, не вкладывая в это необходимые средства и не проводя нужную политику. Сегодня, в этот трагический день, хочу напомнить, чтобы ликвидировать Советский Союз, подготовили для Ельцина, я их персонально знаю, я видел, как Поповы, Старовойтовы, Станкевич и Шахраи, Гайдары, Чубайсы и вся эта комарилья готовили под диктовку американцев соответствующие документы. Все понадобилось в три закона, которым ломали нашу страну. В Думе это очень важно напомнить. Первый закон, Декларация о независимости Российской Федерации. Пятый пункт гласил, что отныне все законы России превыше союзных этим ломом ломали страну, кроили новые границы убивали душу, отрезали 20 миллионов только русских и бросили их на произвол судьбы. Еще два закона, которые привезли из океана, назывались о свободе цен и свободе торговли, не подготовив никакого инструментария для рыночной экономики, пустили сюда иностранные товары, перечеркнули и разрушили все связи и уничтожили 80 тысяч предприятий. Сегодня мы пожинаем эти жуткие и страшные плоды. Все болезни, которые сегодня испытывает общество, все симптомы системного кризиса берут начало в той трагедии 8 декабря 1991 года. Я обращаюсь сегодня еще раз к президенту. Гарант должен гарантировать право граждан успешно жить и развиваться в своей стране. Мы для этого подготовили свою программу дей достойной жизни, 12 реальных законов, закон образования для всех, завтра в правде Советской России на нашем сайте выйдет наш, наши оценки той трагедии, которая случилась с наукой и образованием. У каждого из вас есть родственники, друзья, дети, близкие. Первое, чем занялась эта комарилья, это убить русско-советскую школу. Что они сделали? Они за деньги, которые заплатило правительство Ельцина, под диктовку Международного банка подготовили доклад образования для России в переходном периоде. Они выбросили все, что было светлого в нашей великой стране. Они перечеркнули начальное образование, они выбросили профтехобразование. Они уничтожили инженерную школу, заявив о том, что рынок отрегулирует. На самом деле они ликвидировали то, чем мы все вместе с вами гордились. Наша страна была первой по ракетно-космической технике, первой в развитии авиационной промышленности, первой в развитии науки, особенно фундаментальной и прикладной. В одной Москве было почти тысячу институтов, которые пустили под нож. И они уничтожили всю первичную медицину, включая и санэпицлур. В свое время в Алмате собирался весь мир, прилетал к нам. Альберт Горвице, президент Шаун, потом написал интересную книжку о защите природы. Они все вместе голосовали о том, что в Советском Союзе лучшая первичная медицина, лучшая диспансеризация, лучшая профилактика, лучшие меры борьбы со всеми заразными болезнями, что советская страна победила и чуму, и холеру, и малярию, и даже черную оску. Давайте вместе развивать и двигать вперед. За последние 10 лет, к сожалению, и это пустили под нож. Сократили 40% врачей, которые занимались этим делом. Сократили почти все санэпиджесслужбы. Сегодня вот здесь выступали великие ученые, сказали, кто лечит больного. Медсестра и санитарка. Идите поищите их. Даже в элитных больницах их практически нет. А врача-терапевта вообще днем с огнем не найдешь. Если собирался ты привиться, то ты должен записаться, и тебя примут через три недели. А потом еще будешь платить за каждый пиар-код и все остальное. Все это надругательство над здравым смыслом и эффективной борьбой с болезнью. Мы здесь на слушаниях сейчас подготовили очень грамотные рекомендации. Я сегодня вместе с нашей командой обобщу эти предложения и отправлю президенту и Мишустин. Я все-таки настаиваю на том, чтобы президент Путин выполнил свое обещание, а их уже два. Одно – провести госсовет по проблемам демографии, вымирание страны и уничтожение русского населения. Русские области вымирают два-три раза быстрее, чем все остальные. Русские государства, образующие нации, она несет на себя ответственность за то, что под свои знамена собрал 190 народов и народностей и за тысячи лет не порушил ни одной веры, культуры, ни одной традиции. Сегодня, исчезая, по сути дела, лишает нашу державу тех скреп, без которых она не может существовать. Русский язык, наша победа, наша великая культура сегодня являются главными связующими из Ну и еще раз обращаюсь в связи с народными предприятиями. На наши народные предприятия совхоз Ленина, и Звениговская, и предприятия уникального Саврополя-Богачева, и у соли сибирской продолжается атака, Саблинско-Лихатовской этой шайки, которая шайки, которая собралась и продолжает с помощью судебных мантий и прокурорских мундиров душить лучшие предприятия. Официально заявляем, мы обратились к гражданам страны с открытым письмом на эти. Мы призываем граждан самоорганизации защите своих коллективов, своего здоровья, своего достоинства, своей независимости. Мы призываем действовать всех в рамках закона, но силовые ведомства обязаны защищать граждан. Я посылал наших товарищей депутатов Московской думы и нашей защищать маленькое женское предприятие, которое здесь работает в центре Москвы. Это предприятие называется «Арвии интерьеры». Полсотни женщин имели работу, работали и трудились. Три письма лежат у Собянина. Лежат в прокуратуре обращение коллектива 336 человек, коллектива Грудинина лежит на столе у прокурора, лежат эти материалы и у президента. Мы надеялись, что к Новому году выпустят сына Левченко, который ни за что арестовали и сидит второй год в матросской тишине. Мы надеялись, что отвернутся от наших талантливых политиков, которые вместе с нами шли на выборы, и от Платошкина, которого сначала посадили под домашний арест, потом ни за что паяли два года, и сегодня продолжают прессовать и преследовать. Мы были уверены, что попадет под амнистию Володя Бессонов, которого 8 лет гоняют по просторам страны абсолютно незаконно. Для нас исключительно важно, чтобы президент, Правительство и силовые ведомства проявили волю и выполнили свои обязательства под Конституцией народов, обязательства сохранять подлинную демократию и реальные права, которые имеют наши граждане. Мы максимально будем способствовать решению этих проблем. Но мы не допустим произвола и разрушения наших народных предприятий.